приветствую вас водолейчики сегодня мы посмотрим что будет происходить в основных сферах вашей жизни в феврале месяца по сравнению с январем февраль обещает быть более продуктивным более активным поскольку две планеты которые в январе находились в ретроградном движении это венера и это меркурий наконец-то вышли из пятного движения в директные. ну и что дали нам больше свободы больше действий больше возможностей давайте посмотрим собственно с чего начинается этот месяц какие он дает события ну первое февраля это время новолуния новолуния в вашем знаке начало месяца видите для вас здесь обусловлено тем что ваше солнышко особенно те кто родился в середине цикла это приблизительно там ну, с 1 февраля и по 12 13 может быть, ну, придаст вам слишком такую большую серьезность, задумчивость, поскольку здесь соединение с Сатурном. Сатурн даст вам возможность как-то сконцентрироваться на всем происходящем, на себе, задумайтесь вообще о своей жизни, о том, как вы живете, о том, куда вам двигаться дальше. И вы знаете, это еще и плюс для того, чтобы найти не просто работа какую-то работу связанную с руководящей должностью то есть вы производите на людей серьезное впечатление вам хочется доверять доверить вам что-то очень дорогое поэтому время действовать желательно конечно уже после первого уже начиная с 4 февраля ну хотя бы 5 даже не 4 5 когда Меркурий станет прямым Потому что если вдруг вы устроитесь на какую-то работу или займете новую должность на Меркурий, то это признак того, что она может быть недолгой, ну, максимум полгода. Ну, для кого-то полгода – это тоже срок, тоже важно. Ну, уже как будет получаться, так и будет если будет возможность немножко оттянуть значит очень оттяните но ну, нет так нет хорошо дальше 4 февраля меркурий как я уже говорила станет прямым и он до 12 числа будет двигаться по вашему 12 дому ваш 12 дом дом связан со всеми тайными процессами вашей жизни с вашим подсознанием с, для кого-то это еще работа в заведениях закрытого типа и для кого-то это просто какая-то очень бурная скрытая часть вашей жизни, которую вы активно скрываете, ну от окружающих. Ну, может быть даже просто элементарно ваши тайны. А кто-то работает сам на себя, например, имеет какие-то неофициальные доходы. Так вот, вот этот вот двенадцатый дом э, это, по аспектам Венера, извините, не Венера, а Меркурий в соединении с Платоном дает какие-то конструктивные идеи, перемены в вашей жизни благодаря вашим вот прогрессив, прогрессивным взглядам, каким-то новым идеям. И по Плутону это подсказка действовать сообща с кем-то, даже не просто в паре, а там, где больше двух, там три, четыре, 5 и больше человек. То есть взаимодействие с коллективом вам будет очень удачно. Далее. Ну, даже вот что-то такое неофициальное, оно у вас может пойти хорошо. Даже какие-то договоренности с кем-то из вашего коллектива могут быть очень удачными. Ну, посмотрите. С 5 февраля по 19 будет работать вот этот вот аспект в вашем же 12 м доме. Скрытый аспект, очень харизматичный, который придает вам сексуальность, магнетичность, желание засветиться, но опять же, засветиться в каких-то кулуарах. Ну, здесь, вообще-то, козерог, он связан, знаете, с какой-то такой системой законодательной. Я не знаю, где это может все проходить. Но Венера с Марсом, в любом случае, они дадут вам возможность нравиться окружающим и с довольно такой большой легкостью достигать каких-то желать нежелаемых результатов, также это могут быть неожиданные знакомства, любовные приключения, которые вы ну, не очень будете хотеть афишировать по крайней мере по началу теперь и здесь еще есть указание на то что в период с 5 с 14 извините по 16 предупреждение для тех кто родились в период 16 по 17 число возможен расчет по карме как уплата до кармических долгов В период 14 по 16 почему потому что видите от солнышка которое будет находиться вот примерно в этом же градусе вашего будет идти вот такая вот жесткая квадратура к кармическим узлам ну, уже как будет, расскажите потом, если захотите. 16 числа произойдет полнолуние во Льве. Для вас Лев связан с третьим, извините, не третьим, а седьмым, да, третьим, не, господи, седьмым сектором гороскопа. И седьмой – это партнерство. Партнерство – это, значит, указание на то, что вы... Ну, то есть в вашем партнерстве могут произойти какие-то интересные события ну дай бог чтоб хорошие ну наверное в этот день есть смысл просто произвести на свою половинку или на своего партнера какое-то положительное влияние порадовать его чем-то это максимально что можно делать хорошего и приятного может быть даже просто элементарно выслушать своего человека с 12 февраля по 20 Юпитер будет идти на такой положительный аспект, как секстиль с Ураном. Значит, это будет взаимодействие между вашим вторым и третьим домом. Чудесно. Лучше не придумаешь. Второй дом ⁇ это дом денег. Значит, я предполагаю, что где-то с 12 числа пойдет улучшение в вашем материальном плане. С 12 по 20 начнется приток денежек. Особенно если ваша работа связана с какими-то постоянными контактами, перемещениями, поездками короткими, командировками. Ну вот тут дела пойдут. Ну может быть кто-то просто рулит, а может быть кто-то разговаривает. Это может быть ну, и сеансы психотерапии, например. Ну, даже просто нотариальные работники. Ну, вот с бумагами. Работа с бумагами тоже сюда подходит. Но это не бухгалтерия. Здесь, здесь ближе, знаете, какую то юридическая сфера, психология, IT-сфера. И может, могут быть даже еще, ну, сфера услуг, продажа. С 20 по 25 февраля Венера и Марс будут образовывать от 12 дома аспект благоприятный к нептуну в вашей денежке, то смотрите, можете рассчитывать смело на какие-то дополнительные доходы, это могут быть неофициальные доходы, непредвиденные доходы, доходы от каких-то тайных операций незаконных может быть даже или просто приходы от, ну, вашего взаимодействия с какими-то источниками которые вы может быть не очень хотите афишировать, но в любом случае здесь наконец-то пойдут к вам очень интересные результаты вашей деятельности то есть вы их получите, еще вспомните у кого что было вот, где-то в первой половине декабря может быть там у вас какие-то должники остались вот, или какие-то дела которые вы ну, проекты, которые вы начали, сделали, вот теперь наконец-то вы уже получите от них свои первые дивиденды, причем в таком размере, на который даже и не рассчитывали. С 26 по 28 Сатурн будет идти на соединение в вашем первом доме с Меркурием, что придаст вашему мышлению строгость, аналитичность, глубину, желание, умение заглянуть глубже, дальше, найти какое-то нестандартное, неординарное решение» и плюс еще и в одну вереницу будут выстраиваться венера марс плутон но ну, здесь это аспект миллионера и плюс еще и с указанием на какую-то ну, что говорит о том что получите некий выигрыш благодаря некой слаженной коллективной работе ну в общем то будем надеяться что все самое лучшее исполнится и на этом с астрологической частью мы на сегодня заканчиваем. И сейчас будем смотреть глубже уже на Таро. Итак, друзья. Хотя нет, сделаем так, Свет. Давайте посмотрим... Как вас будут воспринимать окружающим? Ну вот по жрице, как человека, который думает, как человек, который занят каким-то, может быть, научным трудом, размышляет, как человек что-то пишет, обучается чему-то, поскольку здесь еще и туз кубков, то здесь есть указание на то, что человек может быть очень серьезно занят какими-то домашними вопросами, чувственными вопросами, может быть, он как-то пытается углубиться внутрь себя, может быть, несколько находится в таком, знаете, ну, я бы не сказала, что это романтичность, это внутренняя погруженность в себя, в изучение вот своих каких-то эмоций, своих чувств, своих желаний. Ну вот так вас будет видеть со стороны. Давайте посмотрим, как будет обстоят дела с вашей финансовой сферы. Ну, Во-первых, здесь у вас будет очень интересное предложение. Возможно, вы его примете. Ну, как минимум, здесь может быть еще указание на два источника дохода вот по этой карте. Ну и плюс, здесь есть еще указание на то, что это может быть в и надолго единственное что она может продвигаться медленно и ну если у вас хватит терпения то есть есть шанс найти ну, не найти работу но если кто ищет то найти если нет то ваша финансовая сфера она очень надежная очень такая достойная и имеет шанс иметь ну, иметь шанс ну, быть такой долгосрочной, то есть быть таким долгосрочным проектом, иметь шанс дать вам вот ту необходимую, вот подушку, знаете, как не, не просто подушку безопасности, а вот фундамент, вот наконец-то подобрала это слово, даст вам тот фундамент, на который вы рассчитываете. Сфера работы, ну здесь есть вот указание, видите, некий такой мужчинка, Король Пентакли, десятка мечей. То есть, с кем-то из ваших сослужится, либо может случиться какая-то непредвиденная ситуация, которая вас может огорчить, либо же человек может вам что-то пообещать, и у него потом в итоге не будет возможности выполнить это обещание. То есть, некий форс-мажор. И, знаете, получится, что как будто бы он вас подвел. Ну, это независимо от его желаний. Ну, так вот сложатся обстоятельства. Если говорить в целом о вашей карьере, то 10 пентаклей рыцарь-чаш, во-первых, здесь стабильная ситуация, потому что 10 пентаклей это признак некой структуры крупной, в которой очень хорошо можно и долго трудиться, есть шанс хорошо себя там зарекомендовать, может быть интересное предложение. Ну, есть шанс попробовать. Ну, если вы работаете в такой структуре, то внутри этой структуры может быть тоже какое-то предложение, может быть, о повышении, ну, шанс повысить себя в должности. Ну, в общем-то, что-то есть интересное. Ну, поскольку водоречки в феврале, то практически весь будет месяц связанный с вашими днями рождениями, то здесь вот ситуация выглядит с вашими ближайшими родственниками, с соседями, друзьями, с людьми, кто входит в ваш дом, здесь ожидайте подарков. Просто люди будут очень активны, будут вас поздравлять, будут вас радовать. В общем-то, что-то у вас получится. Еще это указание на то, что у вас служится что-то удачное связанное с техникой ну, может быть кто-то машину приобретет неожиданно и будет очень счастлив и доволен этому машина будет в очень хорошем состоянии Ну, лучше уже после 12 февраля действовать его ну, покупайте имеется в виду. том семья ну, здесь королева мечей и кораблик Вы знаете здесь есть указание обратить внимание на такую даму она может посетить вас приехать вам, к вам в гости Какая-то ваша родственница, одинокая женщина или женщина, которая относится к водной, ой, извините, не к водной, а к воздушности стихии. Это весы, также можно сказать водоли. это, кстати, может быть даже и ваша карта, или же это близнецы. Может быть, вы захотите куда-то попутешествовать, куда-то съездить. Но здесь указание кораблик, это может быть не очень далеко. Хотя, вполне возможно, вдруг спонтанно захочется и очень далеко съездите. Но есть указания на дорогу, либо смену места жительства. Но если вы место жительства менять не собираетесь, то это все-таки будет какое-то путешествие, обновление. Это что-то новенькое. Ну вот смотрим сейчас сферу, связанную с дальними дорогами, путешествиями с иностранцами. Вот здесь некий мужчина очень интересный просматривается. Но он здесь рядышком с лисичкой. Знаете, как он может рассматривать или вас как свою добычу, или он для вас некая добыча. Ну я уж тут не знаю, кто кого может быть это взаимно даже быть ну в общем-то вам решать ну, мужчина очень интересный очень уверенный в себе, крепко стоящий на ногах, император это конечно круто для тех у кого есть ну, некие знаете, бизнес связи с иностранцами то здесь вам совет проявлять хитрость, смекалку ну и благоприятные карты для торговых операций торговых обменных ситуация с уже сложившимися партнерами на момент здесь и сейчас здесь дьявол и четверочка кубков вы знаете есть часть людей которые от вас уже настолько зависимы что просто жить без вас не могут с ними у вас все стабильно и без изменений всех все устраивает их или вас но в любом случае никто ни от кого деваться не будет условия вашего взаимодействия будут пока сохраняться. Ситуация, связанная с любовью. Здесь императрица и восьмерочка жезлов. Здесь четкое указание на скорость, на возможную поездку с любимой женщиной, а также поездка путешествия, а также это может быть, причем, знаете, скорость это самолет, это поезд, это может быть просто элементарно страсть по отношению к такой женщине, которая, знаете, такая хозяйка очень хорошая, может быть, очень хорошей матерью, может быть, даже старше такая по возрасту, которая уже ну, имеет какой-то определенный опыт за плечами. Если даже там знакомство произойдет с такой женщиной, то обязательно ее не пропустите. Если это вы, то для вас здесь есть указание на какое-то неожиданное знакомство в дороге, которое принесет вам ну, такое, знаете, очень сильное страстное увлечение. Ну, конечно, здесь больше ситуация показана на, ну, для девочек. Ну и, конечно же, здесь что еще может быть? Здесь может быть творческая активность, здесь может быть ну, знаете, развитие какого-то своего творческого канала, может быть бизнес, но ну, в том случае, если это что-то связано с, твор с творческой средой, только в таком виде. А, элементарно, вы знаете, для кого-то это прям даже и роды могут, поскольку императрица, как правило, это беременная женщина, а восьмерка это скорость. Ну, я не знаю, для кого это актуально. Элементарно, знаете, может быть еще это трактоваться так, как взаимодействие в паре может разродиться или ситуация любовная может наконец-то разродиться и наконец-то вот уже что-то из чего-то выплывет и вы уже увидите ну, возле себя того человека, которого вы, ну, о котором вы реально давно уже мечтали и хотели именно вот такого вот, вот такого, и вы его и встретите. Друзья, ну здесь такая интересная ситуация. Смотрите, здесь звездачет семерочка мечей. Такое чувство, что вы общаетесь с людьми, которые видят немножко дальше своего носа. Может быть, это знаете, какие-то там экстрасенсы, астрологи, эзотерики. Ну, по крайней мере, может быть, в вашем кругу есть такое окружение. Еще это указание на то, что ну, вы, конечно, очень дружелюбные люди, любите дружить, но хорошо проверяйте своих друзей. Может быть и такое, что у кого-то из них, вот видите, тут у кого-то змея, змея под ногами. чтобы ну, Вдруг кто-то имеет какой-то замысел, какую-то свою корысть. По отношению к вам к вашей дружбе вот такая вот ситуация ну и еще в тайной вашей зоне находится вот такая вот королева кубков она очень такая мечтательная психологичная вам с ней очень интересно общаться она такая знаете вся в иллюзиях может даже быть может обладать тоже какими-то необычными знаниями. Вот вы с ней поддерживаете отношения. Она может быть рыба, рак Скорпион. Но очень интересная такая творческая личность, либо творческая, либо эзотерическая. Ну, вот вам с ней просто интересно общаться. Она у вас, знаете, как в кругу ваших тайных друзей, тайных увлечений. Ну и теперь давайте посмотрим совет. Так, совет. Вам нужно найти ключик, найти ответ на какой-то вопрос, ключ всех дверей. И вот меня вот смущает вот этот парень по пятерке мечей. Знаете, как будто бы вы вот достигли то, к чему вы стремились, но вот то... Ну вот то, что вы получили, вы как-то оглядываетесь, не вы не совсем уверены, то ли это, чего вы, хот вы хотели. Но в дальнейшем здесь я выложила дополнительный мир и девяточка пентаклей. В итоге вас ждет расширение, увеличение своей сферы влияния. И смотрите, какая прекрасная карта. Девять пентаклей. То есть получится в итоге лучше, чем вы даже рассчитывали. То есть достаток, благополучие, радость, счастье, удовлетворение всем тем, что вы имеете. Поэтому не бойтесь рискнуть, не бойтесь выйти из своей зоны комфорта. Вы обязательно получите даже тот результат, ну лучший результат, чем тот, на который вы рассчитываете. Ну что ж, на сегодня мы закончили. Надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, комментируйте, если хотите. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих прогнозах.